Откровение. Глава 5. Стихи 11-12. И я видел и слышал голос многих ангелов, которые говорили громким голосом, «Достоин, агнец, закланы принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение!» За стеной Иерусалима Голгофа есть, округлая а гора, уж больше тысяч лет Хранит она Христа распятие, и совершилось до сих пор над всей землей разносится эфиром. Что значит этот крест, и в чем его сокрыта сила? Зачем со всех концов земли, к подножию креста, Из разных стран течет к нему паломников река? Почетный старец и мудрец, Отдав науке годы, и воин сильный. И храбрец в ком играет сила, предприниматель и делец, устав от гонки он в успех, и девы юные, и стройные юнцы приходят все сюда в минуты покаяния, чтоб здесь у ног Христа найти покой и оправдание от всех земных забот и тяжести греха, ведь только кровь Христа омыть нас может от греха. И дать надежду, упование, избежать Христова наказания, да будет вечная хвала и слава, поклонение, честь, достоинство и сила за эту благостную весть Богу нашему Отцу и Спасителю Христу. Слава Господу. Аминь.